Бог это не дядька с бородой сидящих на небесах и метающих стрелы в неугодных личностей, а также не некое незримое существо, которое присутствует во всем. Это сила, которой нельзя давать определение, поскольку любое определение ее будет, некорректным, корректным, не точным, а значит, заведомо ложным. Мы можем описать характеристики этой силы, но давать ей название и загонять в определенные рамки, конечно же, нет. Если мы правильно будем ее воспринимать, она проявится в сознании, проявится в полном объеме, в котором может, а вы ее почувствуете в том объеме, в котором способно воспринять ваше сознание. Почему не каждую силу готова воспринять сознание в равной степени проявленности, в равной степени силы, в равной степени мощи? А Об этом будет рассказывать и уже рассказывает ваш индивидуальный рунический амулет, та самая магическая печать, которую вы составили. Она словно бы заточена брать определенные частоты. Она же конечна, вот она перед вами сейчас лежит, она конечна. Даже если она не замкнута, а возможно разомкнута в каких-то местах, это вовсе не означает, что она безмерна. Как не безмерны руны в своем функционале, так и не безмерна ваша печать. Руны, данные людям, они все имеют принцип конечности, потому что таково правило мира Мидгарда, он конечен. Он конечен. И зверь, и зверь уроборос, обвивает лишь землю Мидгарда, отсчитывая ей время. Это значит, что мир, в котором мы живем, конечен. Это не значит, что мы вот скоро все апокалипсис. Нет. Это говорит о том, что у него есть такая функция, которую нет у других миров. Лимиты. Мы здесь лимитированы во всем. В возрасте, во времени, в поле, в теле, в разуме, в желаниях, в деньгах, в здоровье. Все, что у нас есть, оно все лимитировано, гранично, конечно. Об этом нам подсказывает змей Куробороз как таймер, который всегда отсчитывает время. Лимит, лимит, лимит, границы, границы. И вот ваша связь, она Естественное отображение правил, жизненных правил, с которыми мы, с которым мы здесь существуем, в мире граничности, в мире лимитов, в мире окончательных форм. Соответственно, сила, которая течет сквозь индивидуальный рунический амулет, сквозь печать и, как следствие, сквозь ваше сознание, она также гранична. Вопрос, совпадете ли вы с ним по граничности? Совпадете ли вы по частотам хотя бы по базовым частотам? Не будет ли так, что сознание и эта магическая печать будет захватывать лишь кусочек вибраций силы, которая будет вам транслироваться? И, соответственно, вы не сможете взять ее в полном объеме? Или напротив, она настолько заточена именно под эту силу, что готова впитать его весь без остатка и дать такой КПД, который. Даже вот и богу самому не снилось, что можно давать такой КПД. Проверить это можно только, коллеги, опытным путем. А это значит, что нам придется прогнать через свое сознание каждый поток, каждый поток примерить на себя, в нем пожить, оценить эффективность работы своего собственного сознания, что оно с вами делает, делает ли вашу магическую печать живой, проявляя в вашем сознании как единственную форму разумности, либо она, наоборот, заставляет его уснуть, потому что любой информационной структуре нужна жизнь. А жизнь ⁇ это энергия. Энергия запускается информационным посылом. Вот если в эту печать информационная подпитка будет, то вы тогда сможете в нее вложить энергию. А если не будет, значит, не будет. Значит, вы будете работать только на своих собственных, на своем собственном резерве внутри. Да, и дополнительной энергии из окружающего мира взять не можете. А значит и не будете иметь больше, чем имеете сейчас. Боги разные, все очень разные. На разных частотах, частоты разного объема, разные лимиты, разные граничности. Важно слушать и понимать себя. И очень важно четко и безошибочно определить своего. Потому что это одна из задач нашего, нашей работы в нашей, и в нашей школе, и вообще в процессе магического поиска, и в процессе работы с северным пантеоном, мы ищем породившую нас Бога, мы ищем породившую нас силу, разумность. Вот определить, что именно эта сила вас породила, как раз можно вот по такому стопроцентному совпадению. Как у вас... В вашем руническом амулете, вашей рунической вязе не могло родиться рун, который эта вязь не предусматривает, не содержит, так и вы не могли родиться ни у какого другого божества, только у этого. И вот это вот ощущение последовательного преобразования силы Бога через индивидуальный рунический амулет через ваше сознание в окружающий мир, оно как раз и покажет, та эта сила, которая имеет пролонгированность, или не та. Ошибиться невозможно, коллеги. Поверьте, Вот нет таких у нас, которые ошибались. Своего чувствуем сразу. Если не заверстут, то в момент подгрузки уж абсолютно. Уж абсолют. Поэтому ваш индивидуальный рунический амулет, это очень важный шаг, вы должны были отнестись к его изготовлению, к его прописке, к его творению очень серьезно и очень магично. Через малый ритуал, через призыв защиты бога Тора, Через правильное понимание жертвы жертвования, о котором мы еще, конечно же, будем говорить, у вас появилось на белом пергаменте, как на чистой вселенной, нечто, что впоследствии будет приемником, приемником сил. Если вы все сделали правильно, если ваш рунический амулет, ваша созданная печать, по сути, есть такая плоская мандала, которая в пространстве разворачивается в ту личность, которую вы сейчас из себя представляете и которую будете представлять в дальнейшем, то вы все сделали правильно.